21 октября запенивал окна вот один баллон полностью использовал это чуть-чуть осталось ну блин жалко но делать нечего нужно покупать купил баллон запенил но там осталось может еще две трети а вот это все было запенено думаю ну что делать как бы сохранить ведь есть специальные составы которые вот промывают трубку чтобы она становится становится У меня раньше опыта не было такого что я сделал? Во-первых, думал, ладе промыть, но не бензином же, потому что бензин может пластмассу запросто растворить или покоробить. Я просто взял его вот так вот продул-то вот туда вот так вот. Он до сих пор эти остатки выдуваются. Ну, в общем, и все. Вот она чистая, все продумается дальше. Вот здесь было немножко, выступило, ну как зубная паста, выступил, да и все, взял спички, вот так вот проделал до упора, там ничего нету, все, то есть баллон, он там бултыхается, ну две трети осталось, стоимость 340 рублей, ну считай 200 рублей, 240 рублей бы выкинул, да и все, вместе с этим. Если бы было забито вот это вот, оставишь вот так, на воздухе постоит, все это пробкой возьмется. Ну, это высверлить-то можно здесь высверлить пенопласт или выковырять шило. А вот с этой трубки, <coughs> я извиняюсь, ну просто продул и все нормально. Никаких составов там не надо, ничего. Дальше что будет, когда нужно будет, я накручу, и опять она будет, все будет использоваться. Еще я хочу сказать, вот если вот такая есть трубка, ну, тогда нужно где-то искать, если нету, Ну, просто вот этот берете вот, так, немножко смещаете, и все, оно пошло туда. Газ выдавливает. Тут вот, для этого сделано вот, для двух пальцев такой рычаг, чтобы нажимать. А если вот эта трубка забитая, вы там, ну, забыли, или не получилось, что, или не поняли, как сделать, не пришло в голову, то можно просто вот сюда плотненькую трубку одевать, какой вот длины нужно, для удобства. И вот так вот одета сюда плотненько, да, если не плотненько, трубка не нашлась, можно проволочкой тут обвязать, и просто вот так вот смещаете, вот этот вот наконечник, или как сопло, назвать правильно, вот так вот смещаете, все, она будет шипеть, и все, и по трубке, желательно трубка такая вот, бесцветная, чтобы было видно, вот, пошла пена, и запениваете, то же самое, в общем-то, эта трубка и не нужна, по идее. Ну, так, для удобства, да. Так, в принципе, какая разница, или пальцами давить, или вот так вот надавили, и все. Одной рукой давите, второй рукой э, направляете. Мне просто сейчас одной рукой телефон м -м, держу, неудобно показывать. Ну, понятно, да? Вот так вот я и вышел из ситуации. Еще я попробую одеколоном сюда вот капнуть, посмотреть, вообще она растворяет, эту, эту пену, Именно эту пену или нет. Бензин я знаю точно растворяет деколон, не знаю. Что-то можно бензином попробовать, но некогда мне эксперименты эти делать. Так вот между делом снял. Может кому пригодится.